Всем привет! Это видео о том, как перенести Windows с одного компьютера на другой, без его переустановки и сохранением всех настроек, параметров, файлов и установленных программ. Это может понадобиться, если вы приобрели новый компьютер и вам необходимо перенести на него вашу работоспособную операционную систему без изменений. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу.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 Чтобы перенести ваш Windows, создайте из него образ восстановления системы. Для этого не нужны никакие сторонние приложения, это можно сделать, используя функции Windows. Для этого перейдите в Панель управления История файлов Резервная копия образа системы Создание образа системы Windows 7 – это Панель управления Архивация и восстановления • Создание образа системы • Выберите носитель для сохранения на него образа и нажмите «Далее». Детально о том, как создать образ восстановления и восстановить систему Windows из него, вы можете посмотреть в одном из наших роликов, ссылка на который есть в описании к этому видео. В результате будет создан полный образ вашей системы, включая все установленные приложения, программы, файлы и ярлыки, а также настройки. Также для восстановления созданного только что образа системы на другом компьютере потребуется загрузочный или установочный диск Windows. В моем случае будет создана загрузочная флешка. Но это также может быть и CD-DVD диск. Видео о том, как создать загрузочную флешку для Windows 10, 8 или 7 смотрите на нашем канале по ссылке в описании. После этого подключите к новому ПК носитель с образом системы и загрузочную флешку. Загрузите компьютер из загрузочной флешки. Для этого выставьте в BIOS или UEFI вашего компьютера первым загрузочным устройством USB устройство и перезагрузите его. О том, как загрузить компьютер из загрузочного диска, смотрите в другом ролике нашего канала. Ссылку я оставлю в описании. После того, как компьютер загрузится с флешки, перейдите с ее помощью в среду восстановления, выбрав в меню восстановления системы. Подробнее об этом в видео по ссылке в описании. В среде восстановления перейдите в Поиски исправления неисправностей – Восстановление образа системы. Далее следуйте подсказкам мастера восстановления системы из образа. После чего запустится процесс восстановления. Дождитесь его окончания. Обратите внимание на очень важный момент. Перенос Windows с одного компьютера на другой возможен лишь в том случае, если на обоих установлены одинаковые интерфейсы микропрограмм. BIOS и BIOS или UEFI и UEFI. Также перенос системы возможен с компьютера с BIOS на компьютер с UEFI. Так как все более новые и современные ПК уже как правило идут с интерфейсом UEFI, то проблем у вас возникнуть не должно. Но если по каким-то причинам попытаетесь перенести Windows с компьютера с UEFI на компьютер с BIOS, то у вас ничего не получится. Образ системы в таком случае не восстановится. И вы столкнетесь с ошибкой, говорящей о операции восстановления образа системы по причине несоответствия микропрограмм. О том, как узнать, что у вас на ПК, BIOS или UEFI, а также об их разновидностях смотрите в одном из наших роликов. Ссылка на него есть в описании. После удачного окончания процесса восстановления компьютер перезагрузится. И на нем загрузится в точности та же Windows, с которой был создан образ. Перенос системы показан на примере Windows 10. С Windows 7 ваши действия будут точно такими же. Только при развертывании образа на новом ПК будет отличаться интерфейс среды восстановления. В этом видео мы показали способ на основе встроенных Windows инструментов. Но для переноса, клонирования, создания образа или бэкапа операционной системы существует большое количество сторонних программ. Принцип их работы аналогичен. Есть как платные, так и бесплатные решения. Как пример бесплатных это AOMEI Backup Standard или Macrium Reflect Free. Хорошей альтернативой являются программы от производителей жестких и SSD дисков. Это Seagate Disk Wizard, Samsung Data Migration, Acronis True Image Western Digital Edition. Но они работают только с дисками собственного производства. Это все. Если данное видео оказалось полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.